Раньше в Ригинском районе было 14 хозяйств, которые Сапинско-Полихатовский шайк уже приватизировала, уничтожила, разложила, разрушила. Там нет нормальных хозяйств, зарастает Бурьянов, не строятся эти железобетонные бараки. Почерк этой шайки, что в Подмосковье, что в Рянской классической русской области один и тот. Я выступал 10 раз в трибуна государства. Предлагал создать комиссию, подобраться и расследовать. Ничего похожего. 1300 судов против хозяйства пытаются всяческие подложенные способами заплатить контрольный пакет, не забив ни одного гвоздя, не вспахав ни одной бороды, не положив ни одного камня. Вот лицо и мерзопакостные этой власти, которая вообще говоря не заслуживает никакого уважения, и На мой взгляд, то та огромная работа, которую мы с вами провели, она позволила нам сохранить это хозяйство. Но сейчас в стадии борьбы вступает в решающий момент. Мы обязаны все мобилизовать свои народные патриотические жизни, весь депутатский корпус, все свои информационные пространства, все возможности влияния на все структуры и показать суть этой банды. Материалы размещены на нашем сайте. В ближайшие дни я публикую по этапу 2020 года Ленина и наша комплексная борьба против этих мерзавцев. Я отправил материал в Путин, Недавно переговорил еще раз, просил разобраться. Он дал твердое слово, что не позволят разрушить это уникальное хозяйство. Тем более, сам факт нападок на Грудинина который ушел на президентский вариант. Вот он дискредитирует саму власть и президентскую команду, потому что речь идет о попытке расправиться над кандидатом, который получил 9 миллионов голосов. Но одновременно обращаюсь в Европе третий раз обращаюсь. Ваши люди крышуют эту президентскую атаку. Ваши люди помогают организовывать эти продажные суды и разбирательства. Примите необходимые меры.